Коллеги, еще раз добрый день. Все-таки мы решили отключить чат на время проведения презентации, поскольку поступают некорректные сообщения. Вот. В конце вы сможете задать ваши вопросы, в конце вебинара чат мы подключим, и можно будет написать в чат вопрос, который у вас возникли по ходу презентации. Меня зовут Герасимова Ольга, я продакт-менеджер компании «Ферон». Сегодня расскажу вам о ассортименте новогоднего освещения, которое представлен в нашей компании, в паре с «Кузнецовой Верой». А также продакт-менеджером компании. Добрый firm. день всем. Да, Вера у нас отвечает за тип гирлянд Light, и сегодня вот изъявила желание поприсутствовать с самого начала нашего вебинара. Есть у нее какие-то свои личные вопросы по гирляндам, да, какие-то такие неосвещенные моменты. Я думаю, она сегодня нам их также озвучит, и плюс в конце вебинара уже непосредственно Вера нам кое-что расскажет о Болтлайтах. Давайте, наверное, начнем. Надеюсь, что все видят нашу презентацию а, и хорошо нас слышат. А, для начала я все-таки хочу рассказать о хороших новостях, таких глобальных, которые произошли с нашими гирляндами. А, в этом сезоне мы обновили упаковки наших гирлянд. А, теперь они у вас перед экраном. А, они у нас представлены в синим-белых фирменных цветах нашей компании «Феррон». Вот, очень такие красивые красочные фотографии размещены на них, то есть непосредственно сами гирлянды, да, как выглядит гирлянда внутри упаковки. Схемы представлены достаточно крупно, чтобы покупатель уже понимал, да, что, что за гирлянда он приобретает. Для удобства также покупателя разместили на упаковках рекомендуемый размер елки. Это касается линейных гирлянд и гирлянд, которые непосредственно идут на елку. Опять-таки для того, чтобы покупатель понимал, что данная длина подходит вот, для его прекрасной полтора метровой елочки. Да, там, то есть он может смело ее купить, и проблем у него не будет, что какая-то короткая оказалась гирлянда или еще какие-то вопросы. А, также мы а, обновили а, все видео а, по гирляндам, то есть... А, если вы перейдете по QR-коду, который размещен на каждой упаковке, вы попадаете на видео данной модели, в которой представлены все цвета свечения гирлянд, какое-то красивое позиционирование, вариант применения данной гирлянды, красивая музыка сопровождает да, это видео. И, соответственно, опять-таки более подробно можно будет ознакомиться уже с гирляндой по данному видео. Переходим дальше. Следующим новостям. Ну, мы также обновили в этом сезоне каталог новогодней продукции. Каталог представлен у нас в интерактивном виде. Вы можете ознакомиться с ним на сайте, на нашем ferron.ru, вот, достаточно красочный, с подробными техническими характеристиками, с указанием варианта применения данной гирлянды для дома, либо для уличного применения она подходит, вот, поэтому каталог также будет очень полезен как и нашим партнерам, так и конечным покупателям, которые хотят украсть именно свою там, елку, свою комнату гирляндой. Сейчас мы начнем, наверное, все-таки с регулярного ассортимента, который представлен в нашей компании. Не первый год мы уже занимаемся новогодним освещением, наверное, больше 10 лет на рынке, да, и какой-то такой базовый ассортимент для себя выработали, который непосредственно всегда пользуется спросом, популярностью, и, можно сказать, каждый Новый год он в тренде. Для начала расскажу вам, наверное, больше про виды гирлянд, которые представлены да, у нас в ассортименте. То есть у нас есть линейные вот с каждым видом. Здесь размещена схема, чтобы было более понятно, да, там, что из себя представляет гирлянда. Есть у нас линейные гирлянды, которые представляют собой провод с размещенными на нем светодиодами через равные промежутки, через равные расстояния. Да. В среднем шаг между светодиодами у нас идет 10 сантиметров. И вот данный провод, соответственно, может как подключаться к сети, так работает от USB, так есть у нас варианты и на батарейках. Дальше есть у нас вот чуть ниже, да, тип гирлянда, это гирлянда на елку который непосредственно представляет из собой себя, либо это пучок гирлянды с отходящими от него нитями, который крепится на верхушку елки, либо это кольцо также с отходящими нитями различной длины и с различным количеством нитей, которые также можно повесить на любое там, елку дерева и, соответственно, украсить его. Работает от сети 230 вольт. Есть популярные, у нас также представлены виды гирляндов, как занавес. Занавес что собой представляет? Это провод основания, от которого уже отходят непосредственно сами гирлянды. Подвесы. Да? Подвесы имеют одинаковую длину и создают красивый такой эффект занавеса. У нас такие гирлянды представлены как работающие от сети, так и от USB. Гирлянда бахрома. Гирлянда бахрома а, немного отличается от замлеса, поскольку подвесы имеют разную длину. А, как правило, это три варианта длины подвесов. Вот. И за счет этой разной длины а, то есть а, окантовка гирлянды получается такой волнообразной а, и очень изысканно она смотрится. Да, поэтому, в принципе, она и называется бахрома да, как бы по типу а, длины. А, также достаточно популярны гирлянда. у нас представлены этой сеть. А сеть представляет собой, знаете, можно так сказать, как... Рабатская сеть, вариант сети гирлянды с равными промежутками между светодиодами. Вот. Также прекрасно используется в украшении как интерьеров, так и ну, загородных домов и фасадов зданий. Более подробно о всех гирляндах расскажем уже дальше. Слушай, Оль, так интересно mm -hmm. рассказываешь, столько видов гирлянд у нас различных. Я вот еще обратила внимание, когда выбираем гирлянду, а на упаковке можно видеть, что из разных материалов они все mm -hmm. сделаны. Если я, допустим, хочу где-то на крыльце на улице разместить, с какого материала лучше подобрать гирлянду? Да, вот как раз по материалам часто у людей возникают такие немножко сомнения, вопросы, когда приобретается гирлянда, поэтому специальный слайд по материалам гирлянд я подготовила, что у нас используется. Ну, конечно, самый распространенный материал – это ПВХ, да? поскольку он достаточно гибкий, эластичный, отлично подходит для использования внутри помещений для привычных наших домашних гирлянд. Опять-таки, в преимущество входит его удобство и легкость да, для того, чтобы размещать его. И в различных вариантах цветов он у нас, в принципе, представлен, данный материал, как прозрачный белый, так черный и зеленый. Вот. Следующий материал, который используется в гирляндах, это проволока. Это такая, соответственно, гирлянда на тонкой проволоке. Почему она популярна? Поскольку она очень гибкая, сам провод невидимый, отлично подходит для декорирования подарков, каких-то интерьерных композиций создания, принимает любую форму да, того предмета, который вы хотите украсить. И светодиоды при включенном виде совершенно как, бы, как будто бы парят в воздухе. То есть данная проволока, она абсолютно не видна. Mm -hmm. Вот, и Вера, возвращаясь к твоему вопросу, все-таки mm -hmm. какой материал выбрать для размещения на улице, да, украшения там, вот крыльца там да либо фасады дом конечно же лучше выбирать материал каучук каучук а а, это материал который у нас морозостойкий подходит для уличного применения а, вот сохраняет гибкость даже в сильные морозы то есть не заламывается не трескается да, ну единственный момент что он достаточно тяжелый но зато вот ваше убранство да там тоже будет смотреться эффектно поэтому куучук а, также используется очень активно для уличных крыльев для... все да. понятно mm -hmm. отлично Давайте теперь перейдем все-таки к нашим а, гирляндам в нашей компании. А, конечно же, популярный вид гирлянд – это линейные, как я уже говорила. да. А, они у нас также представлены. Вот Сначала сейчас я вам расскажу по а, гирляндам для дома. Это у нас модели CL-02, 03, 04, 05, 06. Питаются они от сети 230 вольт, имеют разную длину от 2 до 20 метров, подходят для домашнего использования, как я уже говорила, имеют в комплекте зеленый шнур полтора и три метра, зависит от соответственно длины гирлянды. То есть чем длиннее гирлянды, тем длиннее шнур питания, да, для того чтобы удобно, можно было подключиться к розетке. Какие варианты цвета у нас есть по гирляндам именно по линейным? Есть белый цвет свечения, теплый белый, мультиколор, синий и желтый цвет свечения, да, Регулируются, как правило, такие гирлянды при помощи контроллера, такой небольшой коробочки, наверное, многие ее встречают в коробке с гирляндах. Есть восемь режимов свечения, как эстетичное, так и стробы, так и мерцание, и переливы красивые, то есть это уже какие интересны как бы, интересные будут покупатели. Вот. Поэтому данные гирлянды популярны, они широко используются, украшаются как дом, так и интерьер. Вот на следующем слайде можно посмотреть варианты применения, то есть помимо украшения елки можно разместить, ну, допустим, обрамить дверной проем, да, вот красивый слайд при помощи данной гирлянды, оформить перилы лестницы либо как-то украсить из головы кровати. В принципе, гирлянды очень популярны и достаточно зависит от фантазии. Да, все зависит от фантазии. Угодно. Но для того, чтобы для тех, кто фантазии людей, ну как бы, может быть, уже она иссекает, мы вот предлагаем, да, показать, как это можно все применить. Также представлена нас гирлянда линейная для дома с насадками, с такими красивыми мультишариками разного цвета свечения, да, мультиколор вот, мы их называем. Они Есть у нас варианты моделей CL55-56 от сети, которые питаются, а есть также работающие от батареек. Преимущество от батареек – то, что гирлянда становится портативной, можно ее перемещать да, в любое удобное вам место, не нужно искать розетку, соответственно, то есть можно как бы, даже в принципе куда-то ее с собой на какое-то выездное праздничное мероприятие брать. Длина также у нас широкая линейка, от 2 до 10 метров. Данные гирлянды используются внутри помещений, подходят тоже для соединения в линию. Есть у нас линейный гирлянды, вариант с насадками. А, насадки, вот прищепки очень интересные такие, а, декорированные. А, они у нас питаются от USB. Прищепки, вы видите, в каждой прищепке размещен светодиод, красиво подсвечивает то, что вы можете прицепить да, к нему. Mm -hmm. То есть это могут быть какие-то красивые памятные фотографии, обертки конфет, там, я не знаю, ну, в принципе, все, что как бы пожелает ваша фантазия. Вот, какие-то красивые там мишура также может быть прицеплено. Тип питания от USB mm. стал уже очень популярным, может быть, вот какие именно преимущества можешь выделить, почему у нас вот несколько видов гирлянд mm -hmm. уже с USB? Ну, USB, опять-таки, я скажу, помимо того, что гирлянда становится портативной а, и легко применяется в любой ситуации да, вашей, также это как бы экологичность, в первую очередь, да, mm -hmm. если сравнить с теми же самыми батарейками, и это экономичность, я бы сказала, это все-таки какая-то экономия для кошелька потребителя, поскольку батарейки приходится часто менять, а USB вы можете просто зарядить ваш powerbank подключиться к нему, ну и, соответственно, пользоваться там. Mm -hmm неограниченное количество времени, там, да, и неограниченное количество раз, я бы mm -hmm. так сказал. Mm -hmm, вот да. гирлянда прищепка модели сел 74 у нас представлены в двух длинах, то есть это есть у нас длина 2 метра и длина 5 метров, 20 светодиодов и 50, соответственно, и два варианта свечения, то есть такие самые популярные, приятные, да, теплый белый, белый именно вот для домашнего mm -hmm. использования, вот. Также хочется выделить вот USB, что она ну, отлично подходит. Хочется, наверное, продемонстрировать да, данную гирлянду. Mm -hmm. Вот есть она у нас. А, нет, я извиняюсь, у нас а, другой тип гирлянды. Да. А Это позже. мы уже чуть позже да. продемонстрируем. Mm -hmm. Так, Хорошо. перейдем да, к следующей гирлянде. Гирлянды у нас а, также линейного типа, но есть у нас, естественно, гирлянды и для улицы предусмотрены. Как же мы можем представить Новый год без красивого наряженного дерева вашего загородного да, а, на вашем участке, там, да, либо во дворе дома, а, без каких-то красивых украшений, там, окон да, панорамных любых вариантов, вот, козырьки домов там и так далее. То есть это все можно также украсить при помощи наших линейных гирлянд. Модели представлены у вас на слайде. Вы все их видите, 70708 0, 32, 33, по 44, длина разная, до 60 метров длина предусмотрена, поскольку все-таки уличное размещение предполагает использование большого пространства. Вот. Также оснащены они шнуром до 3 метров, зеленого и черного цвета. Разные цветосвечения, как белый, как теплый белый. Есть вариант синего, да, то есть прекрасно смотрится на улице синий вариант оттенка да, на фоне белого снега. Есть желтый, такой немножко прям теплый, яркий желтый для того, чтобы привлечь внимание, мультикалор разноцветный, а есть также варианты со стробами, белый и теплый белый со стробами. Подходит для использования внутри помещений, а также и для улицы, то есть степень пыли-влагозащиты и mm -hmm. имеет наша гильлянда IP44 и IP65. Слушай, а вот чем принципиально отличаются гирлянды IP44 и IP65? Внешне можно как-то... Ну, внешне это можно понять, да, да uh -huh. во-первых, по самому проводу, да, то есть для IP44, как правило, материал используется ПВХ, для IP65, а это каучук, и плюс гирлянда IP65, каждый светодиод, он дополнительно оснащен колпачком сверху, который обеспечивает герметизацию. то есть от, защищает от попадания пыли, влаги, непосредственно сам светодиод, и гирлянды прекрасно как бы переносит и морозы, и ливни, и налить какую-то, да, то есть отлично ведут себя даже в суровых там климатических условиях. Поэтому, допустим, регионы дальние наши, IP65-летр, Гирлянду часто очень закупают. Mm -hmm. Интересно. Да. Перейдем тогда к следующему слайду. А, варианты применения наших линейных гирлянд для улицы. Как для украшения деревьев, кустарников вашего сада, да, оформления крылец, входных групп в каких-то торговых центрах, магазинах, ресторанах. Также и для украшения фасадов зданий. Вот красивые фото на слайде можно посмотреть. Следующий тип гирлянда – гирлянда нить. Вот как раз она непосредственно у нас сделана из проволоки. Красивые коплевидные светодиоды расположены на ней. При включенном виде они как будто бы парят в воздухе. Используется активно для декорирования данной гирлянды. Есть у нас модель CL570, которая работает от батареек. Представлена в длине 2 метра, очень оптимальный такой размер. И имеет разные варианты свечения. Как теплый белый, белый, зеленый, желтый синий мультиколор, да, ну вот подходит, помимо того, что для украшения вашего интерьера, также можно декорировать одежду, можно вот девочкам, допустим, какие-то детские утренники вплести в косичку, да, там такую красивую гирлянду, при помощи батареек, также портативно с ней перемещать. Степень защиты у них IP20, данная гирлянда. Как же на природу можно брать с собой? Вот мы брали, отдыхали в палатках, размещали эти гирлянды в палатках, очень красивая, такая волшебная атмосфера создается, нужен uh -huh. вариант использования. Да, конечно, uh -huh. поэтому какие-то выезды на природу, в походы, данная гирлянда не только для новогоднего да, -то создания антуража, в принципе, для создания праздничного настроения, даже какого-то романтического вечера дома отлично подходит. Есть у нас вот вариант гирлянды нить из проволоки с насадками, называемые звездочки такие красивые, да, со светодиодами светящиеся. Работают они у нас от USB, модели CL571-572. В двух вариантах длины представлены 2 метра и 5 метров и оснащены прозрачным шнуром 1,5 метра. Красиво подходит для украшения подарков, декорирования интерьеров, ну, создания новогодних композиций и новогоднего настроения. Вот опять-таки к теме выезда какого-то да, загородного. Одна из наших коллег брала также в отпуск нашу красивую вот эту гирлянду и где-то в пещере подсвечивала красивые фотографии у нее были вот с использованием данной гирлянды от USB-адаптера. Очень классно получилось, прям красочно, так действительно необычно, mm -hmm. я бы сказала. Следующая гирлянда также нить. Есть у нас вариант такая с насадками в форме лампочек. То есть располагаются лампочки на нити, длина 3 метра, 10 подвесов в виде лампочек. Спрятана часть подвеса от самой лампочки, красиво очень светится. Опять-таки отлично используется не только для создания новогоднего декора, но также и для какого-то праздничного торжества, там, да, красивого украшения интерьера. Вот, Представлены а, вариант свечения – это теплый белый и белый, а длина – 3 метра, как я уже говорила. Так. Дальше у нас идут популярные, а, одни из самых тоже популярных вариантов – гирлянд это занвесы. Которые часто очень отлично используются, и для украшения кафе, ресторанов, панорамных окон, да, mm -hmm. то есть, вот это все-таки такой прям красивые какие-то создаются как ширмы, да, вот светящиеся. Вот есть у нас модель занавесной видим, мы его еще называем, поскольку действительно тут материал используется, проволока, и при включенном виде видны только парящие светодиоды. Модель SEL 590-591. Работают они от USB. Если хотите подключить где-то в перемещении, также можно использовать USB-переходник да, для включения в сеть. Вот. Куда-то выездная фотосессия, можно спокойно с PowerBanken это все использовать. В двух вариантах длины представлены: 2 на 2 метра и 3 на 3 метра. Несколько цветов свечения, это белый, теплый белый мультиколор, 8 режимов работы, но помимо контроллера, обратите внимание, что есть у нас еще здесь и пульт дистанционного управления в комплекте, то есть вы можете, не подходя к гирлянде, да, там, отдыхая, лежа на вашем любимом диване, регулировать цвет Очень свечения, да, и задавать себе какое-то новое настроение, у -у -у. вот. А если вот, допустим, очень большие окна, вот ни два, ни три метра, да, глубина, mm -hmm. вот можно ли соединять несколько гирлянд в линию? Да, вот есть модели, которые у нас так и называются, соединяемые, да, то есть ага. они предусматривают соединение в линию. То есть что это значит? Это значит данный занавес, у него в комплекте идут коннекторы с двух сторон. Один коннектор, он подключен к шнуру питания, который идет в сеть, а второй коннектор на конце, он оснащен торцевой заглушкой. Если вы хотите увеличить длину, соответственно, как бы вы открываете коннекторы, соединяете их между собой, и у вас получается нарастающая такая гирлянда, да, а -а -а. то есть можно там до пяти гирлянд у нас предусмотрено соединение в линию. Очень и круто. что большое преимущество, вам не нужно искать несколько розеток, то есть вам достаточно только одной, от первой цепи там, да, вашей гирлянды, все остальное при помощи коннектора будет соединяться. А -а -а. Вот. вот есть у нас данные модели как раз занавесов, которые предусмотрены и для размещения на улице, то есть это либо под... Ну, каким-то козырьком здание, либо под навесом степень защиты IP44, питается от сети, имеет разные варианты длины, как от полтора до полтора метра, так и 3 на 3 и различные варианты свечения. Помимо белого, теплого, белого, синий, желтый, белый и со стробами, и теплый, белый со стробами. Вот у меня вопрос. Uh -huh. Ты часто уже употребляешь а вот это слово, загадочное, стробы. Uh -huh. Мне кажется, нашим зрителям тоже, возможно, было бы интересно узнать. Может быть, не все знают, что это означает. Uh -huh. Можешь пояснить? Да, что такое стробы? А, стробы – это когда у ваша гирлянда статичная, каждый пятый там светодиод, в среднем это пятый всегда, uh -huh. он дополнительно мерцает, стробит. Uh -huh. То есть, как правило, стробы – это белое мерцание, то есть на теплый белый каждый пятый – это белого цвета этот строп красиво очень стробит и очень оригинально это смотрится. Это не напрягает глаза и ну, при этом создает очень такой ну, интересный антураж, вот непосредственно эти стробы, как в занавесе, так и в линии гирлянды. Спасибо. Так, что здесь у нас еще? Ну, по поводу оформления, то есть как подходит, я уже повторюсь, для оформления окон, витрин, фотозон и зонирования помещений, то есть можно такой занавес прям этого сделать. Гирлянды для дома и улицы типа бахрома тоже популярный тип. Сразу оговорюсь по поводу стробов. На бахроме у нас стробит всегда самый нижний светодиод, да? то, есть, то есть чередность тут не, не сохраняется, а непосредственно нижний всегда стробит. Питаются у нас модели вот CL22-23 от сети, имеют различную длину гирляндов от как 4,5 метра, так и до 5, с небольшим метром, да, 5,5. На бахроме три варианта длины подвесов у нас идет, как правило, это 0,70 см, 80, 50, они чередуются. Повторить немножко да, по поводу бахромы, что представлены две варианты длины у нас. Между собой они также соединяются в линию, можно до пяти гирлянд соединить. И отлично подходит для использования где-то под навесом, под козырьком. Есть у нас такой красивый декоративный вариант бахромы с шариками, модель CL592. Располагается, питается от usb на подвесе такие красивые пластиковые шарики. В среднем длина у шариков может быть достигать 2 метров, это максимально, но вы также можете их регулировать сами. То есть шарик прекрасно открывается легко, можно отрегулировать длину подвеса, ну как бы и как вам необходимо украсть ваше помещение. Размер идет у нас длина провода самого основания 3 метра. И до 80 сантиметров в среднем идет 80, это подвесы, но вы их также можете регулировать, как я и говорила. Красиво горят, они очень статично, да? и тут статичное такое горение. Давайте, наверное, к следующей модели перейдем. К следующим моделям это гирлянды сеть, которые также широко используются для оформления окон, для украшения окон, да, каких-то фотозон украшения интерьера. У нас есть три модели, CL-30, CL-70, CL-31. Отличаются они по размерам и от количества светодиодов, которые представлены на них. Да? То есть полтора на полтора метра, 2 на 2. Вот мы еще привезли новиночку 3 на 2,7 метра. 2,7 метра размер был выбран не случайно. Да? То есть рассчитали так, чтобы вы смогли украсить либо полностью стену от пола до потолка, да? поскольку это размер стандартной высоты да, квартирного квартирной стены, либо какое-то полностью панорамное окно, то есть, чтобы вам всегда как бы, полностью хватало. Вот, регулируется управление при помощи контроллера и несколько вариантов свечения. Белый, теплый белый и мультиколор. Ой, Для угу. супер занятых людей, вот чтобы быстренько так украсить елочку, есть какие-то у нас гирлянды? хотя бы чтобы елочку, да, да, потому что последний момент бывает такое, что вот вспоминаешь, что Новый год, год да, да, есть елочка, вешать украшения, допустим, либо лень, либо там как-то затруднительно. Вот да. есть такой момент. Да. Да. да, есть такая у нас модель на елку, которая может вам поможет украсть елку на раз-два, можно сказать, за 20 секунд вы ее как бы украсите. Она почему имеет удобную конструкцию, то есть с, с несколько нитей собраны такой в пучок. А, сверху может быть крепиться на подвесе, да, к макушке вашего дерева там, а, питается она от батареек, то есть и а, в виде проволоки 10 нитей от нее отходят, то есть до двух метров длина этих нитей можно украсить вашу елочку, как бы полтора метровую там, а, вполне. Очень удобная конструкция, пользуется популярностью, хочу сказать, да, так она и... Просто народе а, называется для ленивых. Есть вариант еще а, уже более такой помасштабный, поскольку длина тут у нас подвесов доходит до 5 метров, то есть можно большую елку действительно украсть, и при этом где-то там ну, вариант на улице, на веранде, да, ну, под навесом потому что степень защиты IP44. Вот CL-90-93 модель, у нее тут идет основание, это кольцо. Есть варианты металлические кольцо, есть кольцо из провода. Диаметр 10 сантиметров кольца, и оттуда уже идут от 7 до 15 как бы, подвесов, нитей, так называемых, для украшения. Очень красиво смотрится на на елочке Давайте еще вот про декоративную такую нашу модельку расскажу. Называется она у нас «Украшение фейерверк», модель CL-595. Длина его составляет 25 сантиметров и входит в него 33 нити 25-сантиметровых. Вы когда их расправляете, у вас такой создается красивый эффект горения бенгальского огня, свечения. Да? Вот, и можно ее где-то так красиво вот за крючок подвесить. где-то под потолок, угу. может быть, на, на фоне там какого-то занавеса, либо... Как бы все, что конечно, угодно. Дополнительное да. Управляется да. при помощи контроллера, а также пульта дистанционного управления, имеет цвета белый, теплый, белый мультиколор свечения и подходит для отличного использования внутри помещения. Называется фейерверк CL595, кому интересно. Также э, хочется дополнить... Такой момент сказать, что у нас очень много аксессуаров для гирлянд. А, то есть помимо того, что вы можете дополнительно удлинить как бы, вашу гирлянду при помощи сетевого шнура длиной 3,5 метров, это DM303-305 модели. Они подходят для домашнего использования. Вы можете также гирлянды типа занавеса, бахрома, также, соответственно, использовать вот нашу новинку, новый шнур DM403. У него уже степень защиты IP44, хорошая вилка и также паучоковый шнур идет. Для гирлянд типа нить, типа роса, да, на проволоке, можно отлично использовать крючки, которые есть у нас в ассортименте. У нас как есть пластиковые крючки в наборе по 20 штук, NK001 модель, так есть такие крючки-подвесы, именно подвес с металлическим основанием идет, то есть удерживает более такой весомую, наверное, гирлянду. Оля, что у нас mm -hmm. с новинками? Что вот у нас еще такого интересненького? Будет да, ну, не завести новинки, наверное, мы не могли, потому что mm -hmm. всегда что-то интересное каждый сезон есть, происходит, и что-то встречаешь на улицах, и что-то просят наши партнеры, да, то есть и присылают наши поставщики какие-то новинки, mm -hmm. которые появляются на рынке. Всем уже не терпится. Посмотреть. Да, поэтому новинки mm -hmm. в этом году также у нас как бы есть. Uh -huh. а, что мы все-таки в этом году решили привести? Ну, мы расширили ассортимент по гирлянде Роса. то есть, если она у нас изначально есть на батарейках модель, а сейчас мы все-таки решили ее расширить, питание от USB, для того, чтобы она была более доступной покупателям, более востребована. Вот, также завезли две длины 5 и 10 метров. Ну, используется она для дома, как я уже говорила ранее. Можно сейчас, кстати, продемонстрировать, как она светит. Пауэрбанк я взяла с собой наша гирлянда нить я подключу Power, да? вот красивый невесомо она вот видите прекрасно светит то есть ну, вариант много можно одежду красиво так украсить, mm -hmm. продекорировать вот поэтому тоже только вариант вашей фантазии ну как бы удобный маленький адаптер можно положить в карман куда-то да там любой нагрудный в задний карман Соответственно, никто не будет видеть, да? От чего там питается ваше украшение? Так, давайте, наверное, да, дальше перейдем по новиночкам. Что еще у нас там есть? Помимо гирлянды нить, следующая наша новиночка – это вариант линейной гирлянды, но... Не просто линейная гирлянда 10 и 20 метров, которая в принципе в ассортименте у нас присутствует, но это гирлянда с большим количеством светодиодов. То есть если у нас шаг к среднему гирлянды 10 сантиметров, то сейчас мы привезли ну, гирлянду, которая 2 сантиметра всего. То есть это на проводе, отхажет, на проводе от провода такие усики, и на конце у них частые-частые светодиоды. То есть вот на слайде вы видите, что можно украсить одну, в принципе, елку только этой гирляндой. И она, как бы, вообще она такая объемная, да, то есть ее много настолько, что даже игрушки вам не понадобятся. Очень красиво можно как и помещение оформлять, да, так и, соответственно, ваших там дерева новогодних. А, давай также, Вера, можно его продемонстрировать, как оно светит, Потому что свечение потрясающее. Для тех же ленивых, кто не хочет игрушки развешивать, Ах, есть, можно сказать, И что еще одна гирлянда. Она у нас подходит для использования три помещений, а управляется при помощи контроллера сейчас я включу чтобы это было видно всем нашим зрителям в том числе да? при помощи контроллера можете менять режимы то есть 8 режимов стандартных работы вот такая вот красота получается ну, скажу так, что каких-то аналогов на рынке мы еще пока не видели чтобы там на 1 метр длины было такое количество светодиодов. Поэтому я думаю, она успехом будет находиться и спросом. Вот. Два варианта длины, как я уже сказала, 10 и 20 метров. Сейчас, секундочку. Также мы привезли, не могли обойти там уличные, да, украшения, привезли красивую гирлянду с мультишариками, которые подходят для использования на улице, степень защиты IP65, которая имеет каучуковый провод, каучуковый шнур, мощную вилку. Сразу решили, что длина нам нужна 20 метров, чтобы можно было украсть как елку какую-то, да, новогоднюю, так и, может быть, какой-то там фасад вашего здания. Вот, она такая красивая шарик с плавной смены цвета. Сейчас мы тоже ее демонстрируем, как она у нас светит. Вот, тут идет плавная смена цвета шарика. Подключается в меню, то есть из двух гирлаков, может, 40-метровую красавицу такой вот составить. Экран, возможно, так не передает, да, да красиво, конечно, вот именно по ней, смену цветов. Маленькие и Маленькие шарики, да, вот действительно, как конфетки, и красивого и сиреневого оттенка. оттенки. Смотрится просто замечательно. Что у нас там дальше, да, по новинкам? А, так. Гирлянду-сеть, я уже повторюсь, да, по-моему, говорила, что привезли в новом размере 3 на 2,7 метра для того, чтобы закрыть все потребности да, ваших декоров, там желаний украсить полностью окно, полностью стену, какой-то вот фон для фотосессии сделать красивый. При помощи контроллера она управляется. Вот эту модель новинка CL31. Также у нас очень просили вот такой размер провести. Так... Вот здесь на данном слайде представлен у нас вариант свечения, потому что, Вера, я помню, ты меня спрашивала, да, как же да, вот, а, поднять мне, подойдет не теплый белый, либо желтый, да, да, да. желтый какой-то оттенок. Вот здесь можно увидеть, да, как бы именно выразительность цвета. То есть теплый-белый действительно такой приглушенный, белый цвет, желтый все-таки более насыщенный, такой, достаточно яркий. А, Опять-таки, белый от синего, чем отличается. То есть синий, прям такой очень тоже насыщенный синий цвет а белый а, подходит, но ну, это стандартный вот наш белый цвет свечения, да, там, офисных mm -hmm. ламп и так далее, там, помещения. Да, наглядно все очень, да. даже видно. Так, следующий у нас а, пойдет раздел, это как раз Вера вам расскажет, да, Биллианты типа типа Light, наверное, Веру мы послушаем, и дальше можно будет какие-то вопросы в чат поздравить. Я, я тоже расскажу вам. Несколько слов о гирляндах Light. Я думаю, многие с ними уже знакомы. Это стало очень популярным типом освещения, подсветки последние годы. Да? То есть это не только новогоднее праздничное освещение, но и круглогодичное. Поэтому, я думаю, вы уже везде видели Light. Это в Москве вообще во всех городах России можно его встретить. В нашем ассортименте многие модели тоже уже очень давно, но в этом сезоне есть еще и новинки. Напомню, что у нас есть волтлайт в бобинах и комплектами. В бобинах на 25, 150 метров у них идет сетевой шнур в комплекте отдельно, да, и они могут соединяться в линию. А комплекты это у нас уже готовое решение на 8 и 13 метров. То есть здесь сетевой шнур не отсоединяется, он идет слитно вместе с самой гирляндой. И в этом сезоне у нас уже пришли новинки буквально вчера. Это белый light в бобинах на 25 метров, шаг 25 сантиметров. И черный light 100 метров и тоже шаг 25 сантиметров. Была такая потребность, наши клиенты да, очень давно хотели уже. И вот, собственно, мы, так сказать, выполнили эту просьбу. Также у нас появились коннекторы соединительные для Beltlight-а для моделей, которые идут здесь у нас в бобинах. Коннектор в черном и белом цвете. Вот так вот он выглядит, такой вот маленький. Внутри у нас клема, крышечка, и винтами здесь все фиксируется. Также в нашем ассортименте есть light на подвесах. Тоже очень популярный вариант. В последнее время эти подвесы у нас на ветру колышутся. Вот, создают еще дополнительную атмосферу, дополнительный эффект. Также есть бобина с возможностью соединения в линию 25 метров эти бобины у нас идут. И также есть комплект на 13 метров. Кроме того, в нашем ассортименте огромное количество ламп различного типа, различных типов свечения и RGB, и различные тоже цвета. Также есть декоративные лампы тоже в пластиковом корпусе, да, они у нас не бьются, можно их использовать смело, где угодно практически. То есть теперь преимущество да. бутлайта в том, что лампы ты можешь менять, да, по да, желанию. совершенно mm -hmm. верно. То есть мы на Новый год, допустим, какие-то разноцветные можем поставить лампа, а потом уже там летом или а, весной поменять, и уже будет совсем другой эффект от тех же гирлянд. То есть вот перед вами, например, фото с объекта новогодний вариант, да, там бутлайтов, и ну также тоже у нас тут новогодняя зима mm -hmm. фото вот с объектов и допустим летний вариант тоже поменяли, но сразу у нас все так стало а, по летнему. Вот, ну тоже продемонстрирую, если кто-то не знаком с нашими моделями, был слайдом тоже демонстрируем у нас mm -hmm. вариант вот слайда в комплект. да, mm -hmm. на 12 метров, а здесь у нас Лампа тоже вкручена, декоративная. Ну, конечно, да, на экране настолько красиво это не видно, но я думаю, что многие с ними уже знакомы. Ну, да, вот... теплый тип типосвещения mm -hmm. R2D, мерцающие вот этот RGB. Да, но это вот только самая-самая маленькая часть ассортимента mm -hmm. ламп, так как намного больше. Наверное, вы должны рассказать да полностью, чтобы уплачивать. Да. тебе нужно отдельный вебинар организовать. Ну, нет, в принципе-то я уже заканчиваю. Так, получается, у нас вот а, вы уже посмотрели. Так. И пару слов хотела добавить про ландшафтно-архитектурное освещение. Я думаю, что многие из вас уже в курсе, что перед Новым годом у нас большим спросом пользуются светильники именно зеленым цветом свечения и RGB автоматическая смена цвета. Они у нас в ассортименте есть, как прожекторы, как тротуарные, так и грунтовые. А Тоже вот лишний раз хотели бы вам напомнить об этом. Так, ну, в mm -hmm. целом, по моим группам, в принципе, все. Mm -hmm. а, вот, mm -hmm. Да, mm -hmm. я тоже все рассказала по гирлянду, yeah. наверняка какие-то вопросы появились да, у наших участников. Вот, поэтому mm -hmm. мы, наверное, mm -hmm. можем сейчас как раз включить чат mm -hmm. и будем надеяться, что там будут писать только люди заинтересованные mm -hmm. все-таки. Красивые mm картинки. -hmm. По так, давайте посмотрим, что у нас там в чате. Какие вопросы есть? Вопросы? Так, ждем ваши вопросы. Да, можно спросить Включается, все, что хотите, если вы что-то не услышали по ходу. Да, может быть, какие-то пожелания там, по шагу там, гирляндам, по шагу Боутлайта. Да, может какие-то виды еще... гирлянды вы хотите увидеть в нашем ассортименте в следующем да, сезоне? Да. Либо что-то не поняли, если у нас такая гирлянда в этом сезоне. Любые если вопросы, говорить нет, про Новый конечно. год, да, то гирлянды у нас активно уже поступают на склад в течение этого. Ну, последний контейнер приходит на следующей неделе, можно делать уже, размещать заказы, а, то есть выбирать ассортимент а, как по каталогу по-нашему, так а менеджеры отдела продаж могут вытаслыть вам коммерческое предложение. Вот у кого-то, если есть вопрос, пожалуйста, задавайте в чат, с удовольствием ответим. Да, постарались так, сделать красиво. более доступно, как отражено на упаковке, что эта гирлянда мерцает. Ну вот упаковка вот у меня в руках непосредственно, да, то есть то, что она мерцает, во-первых, здесь цвет свечения на каждой гирлянде обозначен кружочком, да, что она теплый белый. и варианты цветов свечения также тут представлены, да, непосредственно модель 7575. А, так, то, что она мерцает, это можно увидеть в технических характеристиках а, непосредственно, то есть тут будет написано, что она либо статичного цвета, да, а, либо что она у нас, а, так, сейчас вот я найду секундочку, угу. либо она, что, соответственно, а, имеет 8 режимов работы, то есть, соответственно мерцающий в том числе. Но если строго, то, то да. Угу. Также это подписано вот на шильдике, который на гирлянде указаны, что белый цвет плюс стробы, то есть что стробит каждый там, пятый свет. Вот, да, будет. видишь, а как раз про стробы имею в виду. А, да, а да стробы по -по... все написано. Написано на, на упаковке угу. а, непосредственно, да. Вот у нас есть такая этикеточка красивая, а, круглая, то есть с указанием цвета свечения. И указано, что это теплый белый, допустим, плюс стробы, либо белый плюс стробы. Угу. Также это можно в технических характеристиках посмотреть. Еще какие вопросы? Так, почему сняли с производства новогодний декор типа фигурок и подсвечников? Ну, к сожалению, не очень большой спрос был на данные виды новогоднего да, там, освещения. Вот. Поэтому вот в данном сезоне мы их не привезли. Возможно, в следующем, если будет действительно много заявок и пожеланий, мы рассмотрим их закупки. Эти, а, по... Да, вот по поводу перегорания светодиодов, это вот там, Вер, про патрон, да? да, я сейчас одну ремарочку mm -hmm. сделаю вообще, в принципе, по гирляндам. У нас гирлянды имеют последовательное подключение, да, и то есть... Если у вас на гирлянде перегорает один светодиод, то ваша гирлянда и остальные светодиоды работают. То есть в этом тоже есть такой момент преимущества. Угу. Патрон, да, да, да, да. А сегодня пользуемся гирляндой и перегораем второй патрон. патрон. Может, как, не так? Все... А, считают а, как так? Ну, хотелось бы понимать, как использовалась гирлянда, да, фотографии, тоже все вот это у вот нас пересылается. И мы все это, естественно, рассматриваем, смотрим, у -у -у. в чем причина. Но если попадает в гарантийный да, случай, я что... так понимаю. Я понимаю, да, гирлянда, то, то в срок, гарантии да, можно ее пропадить. Вернуть, как бы, никаких проблем возникнуть не должно. Единственное, что, ну, как бы, обязательно должны быть соблюдены условия правильной эксплуатации, Подплата, да, конечно. при Подплата, тех температурах, которые ими. заявлены для гирлянды. Артикулы от батареек. Да, артикулы от батареек. Давайте по артикулям все-таки не будем углубляться, поскольку mm -hmm. это можно найти в каталоге, да, посмотреть, либо у наших специалистов из отдела продаж непосредственно именно по артикулям, но он вам расскажет, какие бы то модели от батареек работают, а какие от USB, либо от сети. много. Mm -hmm. Да, их действительно mm -hmm. много. То есть батареек, ну, не так, действительно, несколько моделей, как бы, mm -hmm. и не одна Если еще какие-то вопросы, пожалуйста. Задавайте, пока наше время еще не истекло. Ну, видимо, на все такие исчерпывающие вопросы мы ответили, да, Вер, с тобой. Спасибо тебе за участие, ну, да. да, у тебя тоже тебе были интересные вопросы. Большое. очень интересно да. рассказала. Нашим коллегам, нового. да, друзьям тоже спасибо, что уделили нам время. Всем желаем счастливого Нового года, когда он наступит, да, красивых оформлений, гирлянд, хороших продаж. Вот. Ну и отличного новогоднего настроения. Наверное, Спасибо, Спасибо за внимание. За внимание. Да. Всем до свидания.